Ребята, друзья мои соратники хочу поделиться совсем свежей информацией только что ехала с работы домой и в автобусе у метро рядом со мной села женщина и мы с ней просто так заговорили начали разговор по поводу узких автобусов и пошла тема кредиты, жкх пенсии все прочее прочее прочее и в общем Хорошо, что нам с ней на одной установке надо было выходить, практически идти в одну сторону. В общем, мы с ней зацепились на полтора часа разговора. Женщина вышла месяц назад на пенсию. До этого у нее 37 лет стажа в ГУВД. На Петровке 38 она отработала в отделе кадров. Потом она в какой-то другой структуре там же работала, когда их стали упразднять и все прочее. Суть в том, что она говорит, что по закону процедура выхода гражданства из Советского Союза, процедура принятия гражданства Российской Федерации обязательна. Я говорю, почему мне ГУВД Петровка 38 прислала ответ на мой запрос, что я автоматически стала гражданкой Российской Федерации? Она говорит, потому что эту информацию засекретили, строго-настрого приказали ей такую информацию не распространять. Я говорю, а из ГАРФа ответ – что гражданства не лишались, данных нету, и гражданство принятия РФ нету. Она говорит, больше они вам ни одного слова не дадут. Им вот этот шаблон дан для ответа населению. Дальше говорит типа того, что пусть население думает, как хочет, каждый что хочет пусть додумывает, значит. Ну, в общем, кто во что гораздо. Это первое, что она мне сказала. Но она мне много что говорила, а я имею в виду по нашей теме более вот, э, значимое. Второе, что она мне сказала, действительно, полицаи все юридические лица, действительно, никто с нами не имеет права взаимодействовать без доверенности. Если, говорят, прикидываются дурачками, те же самые участковые, либо ДПС, ППС, кто бы не был, кто бы не был, она говорит, они не имеют право без доверенности с нами взаимодействовать. Отгородились, говорит, от народа полностью, но она говорит, лично у нас в ГУВД на Петровке 38 руководство носит... И пользуются паспортами Советского Союза. Вот так вот, ребяточки. Это правда, абсолютная правда. Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Но хуже уже не будет. Бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац, бац. Но, как иначе? Помните, что все эти выпуски выходят именно благодаря вашей поддержке. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы по какой-либо причине все еще этого не сделали. И маленькая просьба. Вот. Нажмите на колокольчик. Думаю...